Зима а будет большая Вот За рекой тихо осень. Чудную крепость, а плачет дедушка Робот, плачет синяя Россия, превратившись в снег. И сугробы сокрушая, солнце в призне по весне, а земля... Ой, сумерки да, снег. Такая красивая песня.